Всем привет! Если у вас множество рекламных аккаунтов, с множеством в них рекламных кампаний объявлений и ключевых раз, то угроза трех страйков от Google вас не беспокоить не может. Вот он таблица для освежения памяти, когда и за что могут забанить ваш рекламный аккаунт. Так вот, чтобы вам не приходилось вручную отслеживать отклоненные объявления в различных аккаунтах, Google разработал инструмент автоматического аудита рекламных кампаний. Инструмент имеет два режима: аудит и удаления? В режиме аудит он только экспортирует все отклоненные объявления, не удаляя их. А вот в режиме удаления уже удаляет все отклоненные объявления, сохранив сведения о них в журнале. Так как им пользоваться? Для начала понадобится тот, кто поможет развернуть инструмент, так как он основан на скрипте Python. Но пусть вас это не пугает, подробный мануал поможет справиться даже тем, у кого понятия в языке базовые. Тем более, что если у вас множество рекламных аккаунтов, то подобный технарь у вас точно есть под рукой. Идем на GitHub, скачиваем архив, разворачиваем его на своем сервере, получаем токен. Как это сделать, смотрим вот это видео с пошаговым объяснением, либо читаем инструкцию, которая находится в файле Redmi, скачанном с гитхаба архиве. Полученные токены и ключи вносим в файл Google Ads, который находится по адресу. Сохраняем и закрываем файл. Далее вот этой командой устанавливаем IP Google рекламы. При желании можно установить и библиотеку для сохранения результатов аудита, еще и в облако BigQuery. И после установки не забудьте указать свой ключ. Далее из командной строки «Запустите». И да, если решили запустить для всех аккаунтов, то указывайте ID центра клиента. Если только для одного аккаунта, то ID этого аккаунта. После отработки скрипта остается лишь открыть файл CSV. Посмотреть отклоненные объявления и принять решение. Если решили удалить их, то запустите скрипт с флагом. Развертывание, получение ключей и настройка займет у вас не более двух часов, но при этом сэкономит ваше время на рутинных задачах, которые до этого приходилось делать вручную. Остались вопросы? Задавайте их в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!